Кардио. Инструкция по применению. Кардио для разминки. Целью является усиление кровотока в мышцах. Достаточно от 7 до 10 минут любой кардионагрузки в диапазоне 110-140 ударов в минуту. Более интенсивная нагрузка ведет к расходу запасов гликогена в мышцах, который пригодится во время силовой тренировки. Кардио для заминки. Целью является снабжение кислородом для того, чтобы быстрее докислять продукты обмена в мышечных клетках. Достаточно походить на дорожке от 4 до 5 минут с пульсом от 140 до 10 Ударов в минуту, чтобы понизить частоту сердечных сокращений и плавно выйти из тренировочного процесса. Это важно для всех, но для тех, кто пришел в зал за 40, заминка важна вдвойне. Кардио в день отдыха. Кардио-тренировка в день отдыха до 30 минут при пульсе от 110 до 140 ударов улучшает восстановление. Двигательная активность вместо лежания на реально улучшает. Снабжение крови мышечных вологон, поврежденных накануне и минимизирует болевые ощущения. Говоря простым языком, чтобы снять боль в мышцах, нужно двигаться. Кардио после силовой тренировки. Из-за истощения запасов мышечного гликогена после силовой тренировки кардионагрузка в диапазоне от 110 до 140 ударов приводит к использованию жира в качестве источника энергии. Однако, для эффективного жиросжигания необходимо делать кардио подольше, а длительные нагрузки – после силовой тренировки могут негативно сказаться на количестве мышечной массы. Поэтому больше примерно 45 минут после силовой кардио Делать не стоит Кардио отдельно от тренировки Но не натощак, ибо так и до инфаркта недалеко Если вы не можете заставить себе делать кардио утром Вы вполне можете провести тренировку отдельно Однако в таком случае вам придется потратить примерно 30 минут тренировки Стандартной интенсивности на истощение запасов гликогена в мышцах и уже после этого начинается отчет сжигания жира. Таким образом, этот способ вынуждает вас делать кардио дольше всего, в районе 60 минут. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья!